Это видео, третья часть двух предыдущих видео. Итак, когда я задала вопрос, карма есть да или нет, вышел ответ да. Карма есть. Хочу еще раз переспросить. Третий раз уже. Если карма есть, то ответ да. Если кармы нету, уроки жизни усвоены, то ответ нет. Давайте вот так вот, чтобы точно прям было. Итак, да, есть, нет, нету кармы. Да, карма есть. Подсознание глубины души советует мужчине усвоить уроки жизни. На самом деле усвоены уроки жизни, но, возможно, душа или сердце мужчины тревожится из-за чего-то и нужно. Если вы кого-то обидели, извинитесь и не обижайте никого, тогда не будет никаких уроков жизни.